тем сотням видео, которые вы можете бесплатно просматривать на моих видеоканалах, решил добавить одну уникальную возможность. Вы можете бесплатно скачать книгу Как не умереть в теплую и жаркую погоду на моем аккаунте на сайте Amazon. Если вы считаете, что вы абсолютно или относительно здоровый человек, которому достаточно просто пить воду для охлаждения в жаркую погоду, то посмею вам напомнить. Точно так же. Думал человек, находящийся в этой точке, имеющий заболевания сердечно-сосудистой системы, которые теперь лимитируют употребление воды в жаркую погоду. Если продолжить линию, то, понятно, дальше идет реанимация. И расстояние между этими двумя точками, я имею в виду, временной промежуток. У самых удачливых десятки лет, у менее удачливых годы, а для самых неудачливых всего несколько часов. Для того, чтобы исходное здоровье довести до достаточно серьезного и плачевного состояния. В моей книге описано 24 водных теста. Зная которые и применив их к себе, проверив их на себе, вы будете понимать, насколько вам полезна вода и в каких условиях она вам полезна. Если вы считаете, что только заболевания сердечно-сосудистой системы, несут опасность в жаркую погоду, то посмею вам напомнить или ваши знания несколько расширить. Имеют значение заболевания эндокринная система. А именно щитовидная железа, надпочечники, поджелудочная железа вносят свой вклад и свои коррективы в жаркую погоду. А также заболевания пищеварительной системы вас может убить обычный гастрит. Когда вы неправильно переварили определенную пищу. Не говоря уже о панкреатите, не говоря уже о заболеваниях печени, почек, а не только одна сердечно-сосудистая система! И в моей книге около 150 полезных советов диетолога, которые объясняют, дают рекомендации, как лучше себя вести в тех или иных ситуациях. В зависимости от вашего уровня здоровья, а также от вашего пола возраста, экологических условий, которые также вносят свои коррективы. Если вы считаете, что жаркая погода сейчас на календаре конец лета уже позади, то я вам несколько расширю ваш кругозор в области медицины. В зависимости от вашего уровня здоровья и индивидуального сочетание разных негативных факторов, которые нужно учитывать в жаркую погоду, можно умереть и при плюс 18 градусах по Цельсию. Это тоже жаркая погода, если много негативных факторов у вас сложено и действует на ваш организм. Просто при температуре плюс 30-35 и выше градусов по Цельсию да, логично поставить человеку умер от перегревания организма. А при плюс 18 или при плюс 20 как-то нелогично это ставить. Хотя человек умирает от тех же проблем. Не справилась с охлаждением организма. Сердечно-сосудистая система не смогла она нужное количество воды доставить в систему терморегуляции. И умирает в этом случае от инфаркта, инсульта, острой сердечной недостаточности. Если вы считаете, что э, погодные условия в окружающей среде имеют решающее значение, но даже зимой можно умереть от тех же проблем, когда вы находитесь в домашних условиях, где температура выше, чем плюс 18 градусов по Цельсию. Иными словами, нужно много учитывать разных факторов, чтобы свое здоровье сохранить и движение в сторону нездоровья, ну, как минимум, замедлить. А лучше остановиться на уровне здоровья, сохранять его. Вот об этом моя книга. Книга по условиям сайта Amazon опубликована не на русском языке, а на английском. Но сегодня в эру интернета, эру технического прогресса, несложно перевести на нужный вам язык, если вы не владеете английским языком. И получить нужную вам информацию. Безусловно, я буду вам признателен и очень благодарен если вы не просто скачаете книгу и она у вас будет находиться где-то в вашем компьютере а вы ее хотя бы полистаете посмотрите отдельные интересные вам сегодня моменты а также было бы очень неплохо если бы вы оставили какой-то отзыв на сайте amazon это помогло бы и другим людям легче находить эту книгу как вы понимаете, это предложение не может быть вечным. Сайт Amazon не благотворительная организация, а все-таки коммерческая. Поэтому акция будет непродолжительной. И чем раньше вы найдете это мое видео и сможете бесплатно скачать книгу, ну, тем лучше. Если вы немножко опоздаете, ну, вам придется скачивать книгу за какие-то деньги. Не думаю, что за какие-то космические. Поэтому в любом случае вы получили информацию, а как вы ею распорядитесь, это, как говорится, ваш выбор. Эта книга «Как не умереть в теплую и жаркую погоду» — первая книга серии «Как жить лучше и дольше». Дальше на Амазоне будут другие книги, возможно, и на моем канале YouTube вы узнаете про другие акции, возможно, и другие книги можно будет скачивать бесплатно. А пока на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами «Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения!» И не забудьте поставить на это видео лайк, можете сделать репост, а также отметиться в комментариях. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко».